Друзья, добрый день. С вами Юрий Павлов и Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня я хотел вам рассказать, вернее, ответить на вопрос одного из наших подписчиков по теме активы госкорпорации. Подписчик спросил, зачем мне активы? У меня нет многих миллиардов, да, то есть огромных денег. Я с ним согласен, да, то есть, но самое важное в том, что большие деньги не нужны. Понятное дело, что на активах госкорпорации бывает имущество большое по стоимости. Но давайте сравним с обычной жизнью, чтобы был пример более Наглядный. В обычной жизни продаются торговые центры? Да, продаются. А чего больше продается? Торговых центров или квартир? Квартир. Чего больше продается? Квартир или машин? Конечно же машин. У некоторых бывает по 2-3 машины и при этом нет ни одной квартиры. Вот то же самое и на активах госкорпорации. То есть деньги вам нужны только такие, какое имущество вы хотите приобрести. Торговый центр, пожалуйста, квартира, пожалуйста, автомобиль, пожалуйста, MacBook, пожалуйста, есть абсолютно все. Разница только в чем? В том, что скидка достигает 50% в принципе во многих случаях. Поэтому приходите, участвуйте и не ждите, когда вам хватит на торговый центр. Покупайте все, что есть сейчас. С вами был Юрий Павлов, инвестиционный центр «Павлы и партнеры». Подписывайтесь, ставьте лайк, приглашайте друзей и ждем вас на следующих видео.